Всем привет, друзья, друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами Заново Ящерый Кролик. А, как это говорил человек о тараторе, как на лекции. Ну, можете и таратору, но пытаюсь максимально больше количество информации вам донести в максимально короткое время. Так, большая моя была ошибка, купил для ниппельного паения кроликов за 7 белорусских рублей, 7-метровый, что это, трубку, да, с этого, как там водопаяние, ой, гидроуровень, чисто, и она оказалась внутренний диаметр 7 миллиметров, я об этом не знал, что бывает 7, 8, 10, даже 12 на гидроуровне, поэтому... Имейте в виду, вот эти китайские нипеля они на диаметр внутри 8 миллиметров, поэтому, когда вы будете покупать и делать себе непильное поение для кроликов, спросите в магазине, чтобы был внутренний диаметр, внутренний диаметр 8 миллиметров. Сегодня мне провезли вот такой вот уже, кабель, шнур, то есть он визуально даже отличается, да, уже этот грязный и тоньше намного-намного. Так, это мы сюда. Этому сюда. Здесь у нас была бухта 27 метров. Взял с запасом, потому что где-то мы режем, стыкуем, чтобы мне все это хватило. 44 рубля, но месяц назад он был 27 белорусских рублей. Туда пожалел я взять, потому что, ну, понимаете, деньги не имеют свойства, что заканчивается. Туда мне не было денег, а сейчас появились. Ну, 27 не хватало, 44 хватило. Смотрите. Новенький, он толще и одевается, если этот, видите, вот здесь не поменяно, внутрь засовывал, и поэтому он капает, блин, подтекает где-то. здесь э, без помощи каких-то подручных Одел все наверх, все держится, крепенько. Но ну, только здесь пробок нету. Ну, ну, не идут сюда пробки дополнительно. Придумаем с пластилина. Mm -hmm. Так, одну веточку я им сейчас пока до сюда доделал. Вторую веточку только запустился. И будем делать дальше. Ну, часто пальцы замлели трохи неудобно. Да и здоровье трохи надо беречь. Дальше. Это сегодня не одна покупка, которая была. Где мой нож? Нож. Так, киса. Че ты на меня не смотришь? <свист> да? Хоть, давайте. давайте. На путь клетку. А, клетку. Так, друзья, вот купили мы вот такое маленькое приспособление. Вот такая маленькая коробочка. Весом, наверное, килограмма 4. Гулька, епары с этой, ну как всегда, да? Отдал с доставкой 261 рубль. Да? Или 161? 161. 161, 161 белорусский рубль. 44 там, 161. Рубль. 200 рублей, грубо да. говоря. Так, что же это за коробка? Кто догадался? Жинку новую купил в варианте. Надо вновь купил. Купили мы вот такую вот на 400 килограмм. Ну как здесь указано, типа на заборе тоже много чего написано, а, так что я этому не верю. Сейчас мы это разберем, попытаемся собрать, как всегда без инструкции. Между прочим, это Россия, производство Российской Федерации, Челябинская область, город. МИАС. Так что, если и кто из города МИАС, всем привет. Я еще не открывал. Женка давай откроем, давай откроем. Я говорю, я это сейчас открою. А, знаете, почему я это взял? Не потому, что я богатый. Может быть было молотковую зернодробилочку. Да? да потому, что своей нету. и страшно, письмо. Нет своей, приходится постоянно у кого-то что-то спрашивать, просить. Ну, понимаете, когда свое, оно свое. Где-то могу поджать, где-то могу нажать. А чужое... Она российская. <связывая> Она российская Инструкция Одесса на написана... китайском? Не, гарантийный талон Белфермер, товары для сельскохозяйства Измельчитель Грентекс 400 Первая на 4 до 2 145 рублей Плюс доставка 3... 16. 16... Да, 16. А, 165 То есть 145 белорусских рублей Не так-то, наверное, и дорого Продавец, печать, гарантийный талон Есть ну, Вау, тут инструкция есть Инструкция есть, <связывая> электромаш какой-то ну я ну, мужик инструкцию читаю. Е, да. просто, то, да, е, е. Ой. Уже видите, даже сразу же отклеивается. Но мы назад приклеим, типа так и было. Ну, давайте так это прикольно такая. Жестяночка такая. Угу. С дырочкой какой-то. Наверное, так надо, да? По технологии. Тут вот так. Ну ты нам показывай вот дальше детали. Мы потом уже соберем. Покажем. Нормально, сейчас дай мне хоть ты. Это самое тяжелое. Всё? всё? А больше ничего тут нету Может я что-то пропустил? Может я киболчик его? Ты так бросил, что-то можно выскочил, а там что? Что, две запчасти и все? А я подготовлю себе плоскогубцы Ёпроса ты, дурик Так, какой-то кабель. Ситы, я понимаю, здесь уже стоит Написано было пятерочка, конечно же, плоховато пятерочка, лучше бы троечку. Нам молоть не для кроликов, а для поросят. Потому что, блин, заслонка и все, что еще. Это на бочку. Заслонка здесь, вынимается. Ага, ага. Так. Все? А чем закрепить? Хоть болтики? Нету ничего, чтобы закрепить. Так, а, может? нет, какой-то дырочка здесь какая-то есть. Но здесь ничего нету. Здесь какая-то вмятина, друзья. Уже по заводу даже закрашена вмятина. Mm. Ну все. Может, так и нас достались? Нет, нет. Нет. Ну все, вот. значит, ну, будем испытывать процессии посмотрим. Все, мне понравилось, если собирать такую технику, честно. Да, моя женка говорит, давай кроватку соберем детскую. Е, за ты, я там день там морочу. Ой, понимаю, вот, Включить. Там и написано Вкл-выкл, вкл заслонка, вкл и все. И и если что. Пойдем оп, проверять. Все. Так, друзья, оставайтесь с нами. Сейчас вы увидите, что я буду делать с ней. И получится у меня что-либо сделать с ней. Оставайтесь со мной. Ну вот, друзья, я еще и не включал. Болтов каких-либо сюда и дырки есть одна болтов нету Вырезал только отверстие в крышке в черной таки кружок обыкнаим ножом О, нож на, на стол нельзя так наша задача намолочь муку помельче для наших поросят что в наличии у меня есть есть вот такая черная смесь пшеница с пилюшкой черно можно сказать кукуруза чистая фуражная ячмень и тритикали, что мы делаем берем миску тритикали то есть 25% берем ячмия 25% кукурузка 25% и... ух ты тяжелая и пирюшку с этим пшеницы. если все нормально, выпишем еще дополнительно горох с пшеницей ну там 30 на 40 так, не темно, все нормально видно? Да. ой господи, поможет боже не знаю как это все, друзья, сейчас можно все посыпется так, заслонку закрыл, закрыл. Ну что, насыпаю, да? Надо Но... засыпаться. Да. Мы, наверное. Улезло вот такого. Ох. Давай, вот. На ботчику поставить mm. Что-то нечто накрутится крутится. Мы же не так стоим. Все, с Богом Так, Ну, мне... поехали. Так, заслонка закрыта. Заслонку потом открывать. Я почитала. ой ой, -ой. Да, подожди начало включай. Ой, оно тоже, видите, не прокручено не Ладно, с Богом. Верно крутая подбирается, потому что у ну, кукуруза и у гороха Сильно застолканят поезд, потому что будет крутой баллон Сейчас нужно поменьше Сейчас мы уходим в и посмотрим тро... по пунктам по пунктам ну, Я очень Ну а, хорошо, прошло. они просто зачарованы. А, Стоим, а, а да. Вот электричество, а сейчас делайте. Молодец. Ой, на уши тогда ловух. Сняли, оставили. Ну, что там? Скажи оценку свою. Сейчас высыплю. Нам же интересно посмотреть, что там. Старался. Ой! Очень мелко молоть. Как вы видели все друзья, только ведро там было. Так. Сейчас посмотрим, что там у нас. Мелко, не мелко. Фу. Сюда хоть. Вот так. Mm -hmm. Ах, ну что красота. могу сказать, друзья, помол хороший получился, ну с учетом, что это первый раз, ну, да. мука такая хорошенькая С учетом, что здесь был горох, кукуруза, О, ну может это еще чуть-чуть помельче, чуть-чуть, чтобы хотя пальцами так сильно, честно, помол этот крупный не нащупывается Да, сильно так не чувствуется, ну угу. вот, вот, вот такая масса должна быть, все ну, короче, сито не сито, а заслонку я открывать сильно не буду. Uh -huh. Пускай будет немножко дольше, но будет более эффективно. То есть будет переваривается перевариваемость форма uh -huh. намного намного лучше. друзья, то, что мы хотели, мы вам показали. Будем дальше делать. Ну, интересно, конечно, измельчитель зерна. Ну, такой, знаете, ну, такой косяк. Ну, какая цена, такой измельчитель. Ну, когда в хозяйстве ничего нет, то и это дело. Я не знаю, насколько он хватит. Может, его хватит на одну тонну. Может, на две тонны, да. Но Бог-батька, правильно? Всем счастья, здоровья и семейного благополучия. И мирное небо над вашими головами. Всем пока, друзья.